Ну, достали, что-то меняется с ними, не меняется. Вот все как то же самое, да, как, как, как на базу. То есть переворачиваем, можем посмотреть, кто это. Тем же мускульным тестом определить. То есть нужен еще какой-то персонаж. Нужен, не нужен. Все, можно определить какой-то. Родственник, не родственник, знакомый, живой, не живой. Дальше достаем сценарий. То есть можно там по две карты начать описывать. То есть в ситуации самореализации. Вот я чувствую, что я проживаю свою жизнь зря, и начинаю страдать от этого, что не исполнить. И тогда я ищу какого-то человека, который покажет мне путь к высшему. Коди, это мы из того, что из... было, да. Или это другая это, что -то та же, это та же самая. То есть мы описали сначала всех персонажей, которые есть. И далее мы под эту, этот сценарий начинаем, точнее, под эти роли начинаем раскладывать сценарий. На ту же тему самореализации. Не ну, Может, дурацкий вопрос задам, а зачем ты убрал роли? Ну, Нет, они. Нет, пусть они условно ро... лежат. То есть я их сейчас убрал, чтобы дальше следующий следующий этап показать. То есть они лежат, они все так же могут взаимодействовать. То есть мы уже с ними отработали, как они хотят, как можно было, насколько можно было. Я короче, не Между как этими... из вот этого получилось вот это? Это первый этап, второй этап. То есть в первом этапе мы проработаем, прорабатываем те роли, которые участвуют в сценарии. втором мы раскладываем сам сценарий, как он есть сейчас. То есть вот там есть я, вот там. Да. Уже там с ним что-то происходило, ты там что ну, мы там что-то обдумали там сделали. И вот теперь вот про это я ты рассказываешь как. Да, то есть сначала мы... Между ролями определили отношения, проработали отношения. Далее мы выкладываем сценарий под этой ситуации, ситуации самореализации. То есть, как всего, с чего все начинается. Задумываясь, что душа моя страдает, нужно ей что-то менять. Идет поиск духовного учителя, который покажет, где выход. там Тренинг, учение и прочее. Далее, что там происходит. Такой Я окроленный бегу на, на тренинг или учение, да, и начинаю что-то делать. Там получаю внимание, поддержку, какие-то результаты. И потом целую неделю бегаю окрыленный. Далее я могу об этом рассказывать всем знакомым друзьям. Здесь уж, конечно, уже придумать начинаю. И возвышаться в такой гордыне. Вот такой я молодец. Прошел кучу тренингов. Уже знаю, как жить. Сейчас вас всех научу. И дальше показываю какие-то экстраординарные способности. И, и после этого вдруг понимаешь, что а что-то не это. Плохо завидует и вообще остался один. И, нач... и, и, начи... и, и начинаю от этого страдать. То есть чувствую, что, что меня отвергли. И некому меня опять пожалеть. И надо бы опять что-то с этим делать. Короче, это надо записывать на диктофон. Если я начну сама про себя это рассказывать, я про тебя уже забыла, сосредоточиться. Я записываю, записываю да. И я опять такой стою в одиночестве и думаю, что надо что-то менять в этой жизни, душа страдает. И я такой опять вижу, что цвет в конце туннеля, что вижу опять очередной тренинг, который точно изменит. И после этого с глубокой скорбью и тяжестью я иду на него. Я стойко переношу все сложности нового тренинга, все то, чем меня обучает, и несу это массы. То есть я уже не слушаю все, что слышал раньше, и не слушаю всех, кто противоречит моей новой идеологии. И чувствую свою защищенность, потому что я принадлежу больше. Ну и по сути сценарий уже повторяется там, да, то есть немножко слова меняется, но суть та же. И дальше у меня есть выбор, либо оставаться с теми же людьми, которые меня не принимают, либо находить новых. Либо нести это в массу. Их не принимать, меня тоже, конечно. Я понимаю, что теперь я найду точно к ним ключик, и теперь они меня точно примут. Ну, сука, что-то не так. <говорит> <говорит> <говорит> После этого я записываюсь на какую коуч-сессию и рассказываю, как все плохо, как у меня опять тут душа надрывается от того, что паразит меня не слушает. После этого я спрашиваю, боже, для чего ты мне все это даешь? Я говорю... «Для чего ты делаешь меня таким несчастным и не одиноким? Он говорит, «Ну, слушай, твой путь тренер-то?» Он говорит, «А, ну окей, тогда я иду, записываюсь на очередной тренинг». Дальше по кругу, да? «Ко мне тогда я иду к назывался Я так понимаю, что здесь надо находить точку нет, ну, Захода и книги можно а -а -а. Да. Ну, точка, в принципе, повторения вот, была да, уже, да. уже вот здесь, да? да. То, есть, то есть я здесь просто показать, что, по сути, вот, роль она одна и та же, сценарий один тот же из этих ролей. И, собственно, дальше, когда мы разложили, мы можем начинать прорабатывать то, что нам меньше всего нравится. Ну, те, карты, те карты, которые нам не нравятся, мы их просто прорабатываем. Ну, вот я смотрю, например, на первую. А что это я буду искать духовного развития, когда только страдаю? Что за точка входа? В чем причина такого? Вставил карту. Ага. Все. Кризис рождения. То есть там не зачатие, оплодотворение. Все. Спело. Что рождение это боль. Хочу родиться, надо перетерпеть боль. Убираю эту убеждение. Точнее, исцеляет момент. Все. Карту можно поменять, кстати. Окей, okay, я не знаю про кризисы эти. Что мне делать? Ну так? ладно, проходишь, да и все знаешь. Ну, здесь просто признаешь. Так и... мы не договаривались. У нас определенный уровень. Я да. бы уже попала в эту дурацкую ситуацию. Так что Смотри. что мне делать? Смотрю ситуацию. Определяю, какие инстинкты есть. Угу. Все, смотрю, есть сжаться, есть умереть, есть мимикрировать, примкнуть и больше. Ну, нет, спариться здесь нет инстинкта, тошнить. Все, благодарю эти инстинкты. Ну, признание инстинктов, иногда даже эффект на теле э, легче отследить, сразу идет какие-то ощущения. Признал. Если, все, ситуация, смотрю на картинку, чувствую уже, ну, точнее, не чувствую, картинка правильная, картинка неправильная. Нужно поменять. Нужно оставить. Нужно заменить. Да? Все. Заменяю.